Всем привет, друзья! Сейчас мы посмотрим новую серию Геранда. Возвращение Венома. Лиминома. Веном? Поехали! Привет! Поехали! Смотри, что заметила? Оно все такое черное, мрачное. и все? Глянь, какое все по-другому выглядит. По Это будет хорошая серия Это была, видимо, серия, которую мы не смотрели. Я веном. Веном. Нет, подожди, мы, мы где-то видели, мы сборники да. походу. Да, где-то было. Сборники мы видели. Веном, правильно, да? Ну, веном, да, да, да. Вены. Ты человек паука? Ну, что, не человек паука? Ох ты! Я щупальца у него? Это как вселенная такая. О, это как с середица запада. Да, и... из Запада. Ну какие-то супер снаряды. Как будто не язык такой, так, а колокольчик этот. Да, не убах. ты. Ничего себе, прямо раздавил. Прямо кричит так. ты сейчас оживет. Не успел. О, смотри! Инопланетяне нас пихнул Давай, давай, еще, еще, еще. Нет, видишь, не получилось. Полностью встряхнуть. Без сун капитально. Чего себя чем стреляет? Супер снарядами. О, прям такой слизнявый звук. Это видел, он пробил до брони оригинального танка. Все, в следующей серии узнаем, что было дальше. Ну, короче, это видишь раз... уже все такое страшненькое. Да, криповое. Но, видишь, получается, можно, в принципе, толкнуть э, венома и как бы он слетит с танка, которого ну, затопляет. А, получится оболочка у него. Ну да, он, кстати, так Стекаемая, стекаемая. Надо, что? короче, его хорошо потрясти. шейк такой сделать. Ага!